В эфире «Универ Студия Гульфия Мутугольна. Прямо сейчас самые актуальные и важные новости нашей республики. Сегодня в выпуске. Жертвами нового китайского вида коронавируса уже стали более 400 человек. 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы с раком. Аномально теплая погода в Татарстане сменится сильными морозами. Жертвами нового китайского вида коронавируса уже стали более 400 человек. Британец поборол его с помощью виски, а защитные маски в некоторых регионах России подорожали в 35 раз. Смотрите сводку главных новостей в нашем сюжете.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 специализирующимся на лечении онкологических заболеваний. О том, какие методы борьбы с раком исследуют в институте, наш следующий сюжет. Рак – не приговор. Под таким лозунгом во всем мире отмечается день борьбы с онкологией. Заболевание, которое словно бич ударяет по человечеству, уже не первые десяток лет затронуло почти каждую семью на планете. Вот только сейчас, по словам ученых, победить рак стало вполне реальным. Онкология является одной из двух основных причин смертности населения. То есть сердечно-сосудистые заболевания и онкология – это те заболевания, от которых большинство людей сейчас умирает. По словам экспертов, частыми факторами, вызывающими онкологические заболевания, являются наследственность, неблагоприятная среда и нездоровый образ жизни. На данный момент существует множество способов борьбы с заболеваниями. Самые известные это хирургическое вмешательство, химиорадиотерапия, а также иммунотерапия. И радиотерапия, и химиотерапия, к сожалению, обладают серьезным побочным действием, но здесь тоже есть, скажем так, подход, как минимизировать неблагоприятные побочные эффекты и как Максим... Ну, так, усилить лечебные действия химиопрепаратов. В Институте фундаментальной медицины и биологии уже осваивают новые способы лечения онкологии. К примеру, метод индивидуального подбора препарата, когда ученые исследуют геном пациента и геном опухоли. Также разработка вакцины, метод, когда у пациента берут опухолевые клетки, обрабатывают их и вводят обратно в организм, для того, чтобы научить организм распознавать опухоль. Однако на людях эти методы пока не Пока что их тестируют на лабораторных животных. Дело в том, что опухоль организм обычно не воспринимает опухоль как что-то чужеродное. Опухоль прячется от иммунной системы организма и заставляет организм работать на нее. Несмотря на то, что смертность от заболевания продолжает оставаться высокой, победивших рак пациентов с каждым годом становится больше. Самое главное – верить в выздоровление, а также чаще проходить обследования, Ведь выявить заболевание и уничтожить его в зародыше намного проще, чем на более поздних стадиях. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.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 Является продолжением нашего сотрудничества с Францией. Мы уже на протяжении 6 лет ведем активную совместную работу. И этот проект посвящен развитию метода криоэлектронной микроскопии в исследованиях аппаратов из-за белка Это очень активно развивающийся метод. Два года назад была получена Нобелевская премия. Вообще 40% антибиотиков, которые существуют на сегодняшний день, они имеют свою целью работу рибосома. Соответственно, новые знания о том, как устроена рибосома, как она работает у патогенных бактерий, открывают путь к тому, чтобы предсказать, как нужно именно модифицировать существующие антибиотики, либо предложить какие-то новые, которые могли бы управлять процессом синтеза белка.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 По прогнозу гидромедцентра, в ближайшие выходные температура опустится до минус 20 градусов. Профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснил, с чем связана такая резкая смена погоды. Резкая смена температуры ожидает татарстанцев в конце этой недели. По прогнозу гидромедцентра, на смену оттепели придут морозы. Днем выходные обещают до минус 10, а ночью столбики термометра опустятся до минус 20 градусов. Мы пережили самый теплый январь за все время метеорологических наблюдений в Казани. У нас январь был таким теплым, только лишь 2007 год ему составил конкуренцию. То есть вместо того, чтобы среднемесячная температура была минус 12 градусов, у нас порядка минус 2 градусов. И вот февраль месяц эту эстафету принял. Определился это тем, что мы находились вот в южной части вот этого обширного циклона. Мы находимся на юге. И здесь проходили атмосферные фронты, теплый фронт и так далее. Но, но всему бывает конец, и вот сейчас мы будем находиться под влиянием уже холодного воздуха в толовой части этого циклона после прохождения холодных фронт. Поэтому у нас, начиная с сегодняшнего, по сути дела, с сегодняшней ночи, температура начнет понижаться. И она будет наиболее низкой. Где-то к концу недели. Но продлится настоящая зима недолго. Уже за следующей неделе температура воздуха вновь будет выше нормы. Это похолодание, по сути дела, кратковременное. Почему? Потому что этот циклон уйдет на восток, в тулу которого мы будем находиться определенное время, а придет затем новая порции теплого воздуха с Атлантики, и у нас снова где-то там в начале недели, следующей неделе должно уже снова. Температура должна снова повыситься. Самая низкая температура прогнозируется на ночь с воскресенья на понедельник. Минус 22 градуса. Понятно, что погода может измениться, но тем не менее морозы на этой неделе будут. Лилета Талипова, Велета Басова, Универньюс. На сегодня у меня все. Помни про лайки и комментарии в наших социальных сетях. Пока-пока!